Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. Сегодня у меня на обзоре Кран, на котором можно зарабатывать криптовалюту абсолютно без вложений. разгадывая Капчу и таким образом просматривая веб-страницы, рекламу, шортлинки, мы будем зарабатывать криптовалюту без вложений. Кто хочет зарабатывать с вложениями, под видео я всегда оставляю ссылку. Мой инвестиционный портфель, здесь собраны топовые проекты в котором можно заработать, если мы зайдем в них на старте. Вот, к примеру, мультимета стартовала, на ну, порядка, ну, где-то месяц назад, и то официальный старт был 10.09, был официальный старт. Все, кто зайдет в него, все в нем заработают. Сагидис работает уже 3 месяца, также можно в нем проинвестировать и прокрутить свой депозит в течение месяца в нем заработать самый топовый из всех вот этих вот троих топчиков это вот Инвестфонд онлайн это зарубежный сайт для заработка компания, которая проработает больше всех, ну и, и так далее вот Догемайн и Силтрон это уже китайские майнинг все кто хочет заработать с вложениями всем рекомендую перейти вот именно на страницу мой инвестиционный портфель и ознакомиться с данными проектами чтобы зарабатывать без вложений переходим в сайт из видео попадаем на вот такой вот кран и здесь мы можем зарабатывать просматривая объявления нажимаем на просмотре объявлений ждем когда нас проверят и здесь вот, к примеру просмотрим 30 секунд заработаем получается 80 тысяч коинов просмотрим 15 секунд заработаем 41 тысяч коинов и самый жирный здесь заработок это выполнить задание вот нажимаем на task и выполняем здесь задание читаем здесь условия переходим по ссылке выполняем задание и нам за такое задание вот заплатят вот такое количество коинов Давайте сейчас посмотрим, сколько это будет в Сатошах TRX, когда мы вот нажмем вывод средств. Нажимаем здесь вот троны, а здесь вписываем баллы. Это получается 0.045 TRX за задание. Это задание можно выполнить буквально за 5 минут. Также на этом экране есть вот раздел Faucet. Здесь можно за день сделать 100 клеймов. И за каждый клейм мы получаем получается 100 тысяч коинов. И нам здесь нужно разогнать капчу. 4 плюс 4, 8. 1 плюс 8, 9. 2 плюс 2, 4. И нажимаем здесь Collect U Reward. Также в этом кране есть шортлинки, вот они, их здесь достаточно много, аж 32 шортлинка на вот такую сумму коинов, и вот что-то здесь новое появилось, стейкинг здесь появился, давайте сейчас посмотрим, я даже не видел, И здесь мы можем инвестировать, Итак, что-то здесь инвестиции довольно-таки большие. Минимальная сумма инвестиций 500 долларов, максимальная 1000, срок 60 дней, 55%. Да, что-то здесь депозиты большие, не советую на данном крайне инвестировать, хотя он популярный вот 788 тысяч за последний месяц посещают данный кран ну если мы проинвестируем 500 долларов Нет, здесь нету калькулятора ну очень много очень много хочет данный админ если это было к примеру там 500 trx можно было бы еще подумать и что мне нравится в данных кранах то что здесь можно вот создавать рекламу. Вот и здесь чтобы создать рекламу нужно к примеру мы выбираем вот, окно. И здесь к примеру вот, 5 секунд за просмотр. И делаем объявление и нажимаем создать рекламу. И те люди которые будут просматривать короткие ссылки вот их 25 они будут видеть вашу рекламу давайте сейчас посмотрим как это работает вот, к примеру вы создали вот лучший кран Сатоши да? переходим сюда и вот человек который перешел он видит вашу партнерскую ссылку которую вы указали он разгадает капчу, получит свои Сатоши и его перебросит на рекламированный сайт если человека это все заинтересует, он зарегистрируется и будет вашим рефералом-партнером. Теперь давайте проверим данный экран на платежеспособность. Нажимаю здесь визоров. Здесь указываем электронную почту от криптокошелька Pay. Вот у меня на балансе есть вот такая сумма. Это получается 0.043 трона. И нажимаю кнопочку «Вывести». Итак, good job, перехожу на свой файл обновляю страничку. И как видим, KidDeCran он платит всем, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.